Мы добирались долго, мы ехали сначала в Каню, были там несколько дней, потом были в Хмельницкой области, и после этого приехали уже сюда. И Тебе приходится горевать за жизнью, которую у тебя уже никогда не будет. Жизнь, которая была, она закончилась. На самом деле это удивительно, как откликнулись молдаване, потому что все люди приходят, кто-то приносит еду, кто-то приходит с лишним транспортом, люди приходят говорят, мы готовы принимать семьи, деток и так далее, и так далее. Есть места здесь, которые люди сильно устали, которые 3-4 сутки на таможне стояли, добираются, они просто очень уставшие, они говорят, дайте нам где-то поспать, и тогда мы их принимаем здесь. Да. В России прилетели в сентябре, пару месяцев назад, нужели, работал и вот квартировал у нас там и теперь как бы, ждем, чтобы все окончилось. Я вот после этого на любой звук сразу просыпаюсь. Все, даже он с нами стал в комнате, как только он спрыгнул в кровати, я сразу просыпаюсь. Все, что Любой звук уже который... не страшно. Ну, Канаду как, уже, я думаю, вернемся пока. Пока будем там, пока все. Прислать. Подождем, пока это все закончится. Но в итоге, когда, когда все будет спокойно, надеемся, вернуться в Киев. Pentru asta vin și la voi, în Moldova, pentru asta vin și la noi, în România, pentru asta pleacă spre alte zări. Se scape de război, se scape de oroarea pe care o trăim acum, în secolul 21. Noi ne-am asumat și am reușit să găsim spațiu de cazare pentru circa 40 de persoane, să le asigurăm alimente, să le asigurăm medicamente, haine și tot ce trebuie pe perioada jurului pe care îl au la București. Ducem înapoi 19 oameni, atâta putem, asta capacitatea de transport a noastră, de și ducem gratuit. Хочешь, чтобы поступали с тобой, так и ты поступали Если бы весь мир жил бы только по одному этому принципу, только по одному принципу, у нас бы не было бы проблем в мире. Просто, как хочешь, чтобы делали тебе, делай ты так. И все. Простой золотой принцип.